А вы слыхали? Вы знаете, оказывается, все наоборот. Нам всегда говорили, что Бог строгий и злой. У него везде надсмотрщики. Они про каждую ошибку докладывают Богу, и Он наказывает людей. Будто все горести людские на земле. От того, что Бог насылает всякие казни и моры и катаклизмы, чтобы показать, кто в доме хозяин. А тут Библию достал. Книга книг ее называет. И там Бог, Иисус Христос, говорит. О а Боге Отце говорит. Ты представляешь? Не надсмотрщик, не палач, но отец. Я прочитал, аж заплакал. Не поверил сначала. Потом еще стал читать. А там такое, вот смотри. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это уже совсем меня сключило. Ломка началась. Я жил в страхе и ненависти. Боялся Бога, делал зло. А потому что ничего другого и не умел. У меня зло, и я на зло. А тут считаю, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Бог, любовь? Неужели? И мы познали любовь, Опаньки, конечно. Я в раз все бросил и кинулся познавать Бога, который есть любовь. О, это дело. Это вкуснейший процесс. Это как если бы из темного подземелья, где змеи, скорпионы шипят и кусают, где руки и ноги связаны, глаза закрыты и уши заткнуты, а во рту горькая трава, ты вырываешься на волю. Ноги свободны, руки свободны. Уши чисты, глаза видят ясно, нос от ароматов благодати раздувается. Во рту ясно неописуемой сладости, и сам Бог одевает тебя в одежды святости. И ты сознаешь. Да, точно, это любовь. Душа поет, вокруг все цветет, впереди сияет небывалый красоты город, дом Отца. Господь Бог чудо сотворил. Смотрите, смотрите. Какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими? Бог – Отец, а я – Его Сын. Ничего себе! Мы все дети Божьи. Вот, вот это да. Конечно, узнав об этом, я теперь счастлив. Я всегда в радости. Я весь под защитой Бога, Отца. Я в Его любви. Дорогой друг, Вылазить из подземелья. Пойдем к Отцу. Не бойся, Он всех зовет, всех принимает. Ведь Он на землю приходил для того, чтобы спасти тебя, представляешь? Спасти и дать тебе жизнь вечную. Истина, истина говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную.